Как сделать так, чтобы единственная активная ссылка, которую Instagram позволяет иметь в вашей шапке профиля, могла дать максимально исчерпывающую информацию о вас, о вашем бизнесе и предлагать как можно больше способов связи с вами. Меня зовут Елена Туманова, я бизнес-тренер, одна из основателей обучающего курса Smart Money и основатель курса «Активный Инстаграм». И сегодня я вам расскажу, как сделать так, чтобы ваша единственная активная ссылка в Инстаграме давала вашим пользователям максимально эффективную информацию о вас. Сейчас мы находимся на моей странице в Инстаграм. И вот такая есть активная ссылочка, avatap.me, туманова. Давайте на нее нажмем и посмотрим. Когда мои подписчики кликают на эту ссылку, то их перебрасывает вот на такой мини-сайт, где есть вся максимально подробная информация обо мне, о моем коммерческом предложении. Здесь у меня стоит видео, которое тут же проигрывается. Если понажимаем, что такое Smart Money, каждая ссылка будет активная. Эта кнопочка перебрасывает на мой YouTube, получить бесплатную консультацию. Эта ссылка перебрасывает на мою подписку ВКонтакте на бесплатную консультацию и так далее. Каждая из этих ссылок активно и несет определенную информацию. И здесь всевозможные способы связи со мной, то есть, все, какие хотите ссылочки, все вы сюда можете свои поставить. Этот мини-сайт прекрасно открывается как на компьютере, так и на телефоне. Более того, я вам скажу, что такой мини-сайт вы можете создать прямо в телефоне и взять и постановить свою активную ссылочку в свой Инстаграм. Ну, а теперь перейдем на сервис Аватап, с помощью которого мы и создадим свой мини-сайт для Инстаграм. Создать его также можно прямо на смартфоне, но удобнее делать, конечно, через компьютер. Пользоваться данным сервисом можно как в бесплатном режиме, но здесь будет ограниченный функционал, так и в платном режиме. Ссылка для регистрации на данный сервис находится внизу под видео. Если же вы решите пользоваться полным функционалом данного сервиса, вы можете оплатить, используя мой промокод, и вы получите 20% скидку на оплату данного сервиса. Что нужно сделать? Необходимо нажать кнопочку «Войти». И вам будет предложено войти в сервис либо через контакт, либо через фейсбук, либо через гугл. Входите любым удобным для вас способом. И первое, что вам будет предложено, это создать имя вашей страницы. Здесь необходимо вам будет название вашей страницы. Пишите английскими буквами. Здесь можно писать вашу фамилию, вы можете писать свой бренд, как хотите. Ну, я сделаю так. И нажимаем кнопочку создать. У вас появится вот такое поле, вот такой шаблон, который вы будете оформлять. Ваша ссылка avatap.me Елена мастер И вы просто копируете и дальше будете вставлять браузерную строку и будете уже отслеживать ваши, ваш сайт. Фотография отразится та, которая у вас стоит на том ресурсе, через который вы активировались, либо вы можете ее поменять, нажав вот на этот карандашик. Нажимаете на карандашик, используете социальные сети, то, что у вас есть, либо загрузить новое изображение. Загрузить, здесь все дальше интуитивно понятно. Краткая биография и описание, здесь вы пишете о себе, кто вы, чем вы занимаетесь, все это должно быть коротко и максимально понятно для людей. Нажимаете карандашик и пишите все, что, как вы себя хотите презентовать. Далее, в бесплатном режиме у вас будет ограниченный функционал, у вас будет доступно немного функций, но вы сможете описать краткую информацию, сможете здесь установить все способы связи с вами и написать коммерческое предложение. Это вы можете, и вот эта ссылка, она будет активная, и, конечно же, это будет более продуктивная ссылка, чем какой-то один способ связи с вами. Далее, что вы еще можете? Вы можете, нажав на кнопочку с левой стороны темы оформления, вы можете повыбирать, на какую тему вы хотите создать свой сайт. Видите, это очень красиво, но допустим, вы хотите создать портфолио. Нажимаете портфолио, переходите в мой аватар оформление вашего портфолио, меню, видите, вот меню и картинка вашего сайта поменялась, естественно, здесь вы ставите свою фотографию, пишите, добавите вашу картинку, пишите описание, видите, все, все кнопочки, все здесь активно, пожалуйста, можете сделать специальное оформление для вашего сайта. Далее, что же еще вам интересно? Контакты. Смотрите, нет собранных контактов. Эта функция доступна только в платном режиме. И здесь вы можете с вашего сайта собирать контакты ваших подписчиков. Ну, допустим, вы предлагаете что-то интересное, предлагаете любимую, любимую книгу или интересную книгу подарить вашим подписчикам, но в ответ вы просите оставить свои контакты и по контактам вы уже работаете. Таким образом, вы тоже можете собирать свою подписную базу. Нажимаем кнопку настройки и смотрите, что здесь необходимо прописать. Информация о вашем сайте это адрес вашего сайта, выглядит он вот так. Заголовок мини-сайта. Это нужно писать обязательно, потому что, когда вы в браузерную строку будете вставлять свой сайт, и когда ваши подписчики будут переходить на ваш сайт, у вас будет написано. Ну, я напишу, что, допустим, напишу курс. Обязательно пишем ключевые слова, то есть прописываем хэштеги, основные, ключевые слова, по которым подписчики вас могут находить. «Бизнес», «МЛМ», «Сетевой» и так далее. То есть У каждого есть свой, свои ключевые слова, по которым вы работаете. Здесь вы можете поставить «Отображать в футере сделано ватап.ру». В бесплатном режиме у вас обязательно будет это отражаться. Если же вы имеете платный аккаунт, хотя бы минимальный, то у вас не будет отображаться «Сделано на ватап.ру». Обязательно сохраняйте. Далее, давайте перейдем в оплату и посмотрим, что же здесь. У меня оплачен тариф премиум до апреля 2020 года, здесь все включено, все, что мне нужно, и блок карусели, и видео, и блок сбора контактов, экспорт контактов, кликабельные посты и так далее. Скидочку я тоже вам предлагаю. Если вы переходите, регистрируетесь на этом сайте по моей ссылочке и прописываете промокод, вы получаете 20% на все тарифы. Что здесь можно? Здесь можно в месяц за 390 выбрать, здесь блоки премиума все будут вам доступны, либо пожизненные. Также есть еще тариф стандарт 1500 он стоит все блоки бесплатного тарифа а также социальные сети связь через мессенджер смена цвета фона тоже вы можете дальше вот здесь вот вы прописываете промокод Туманова Найдете, как это пишется внизу под видео и нажимаете проверить, и вам автоматически пересчитаются цифры. И каждый сервис предлагает свою реферальную программу, свою партнерскую программу, потому что сервисы заинтересованы в том, чтобы довольные пользователи продвигали каждый сервис. Так вот, вам дается, нам дается здесь очень хорошая партнерская программа. Это 25% за привлечение партнеров. То есть, если вы поделитесь вашей реферальной ссылочкой, вот здесь она находится. И по вашей партнерской ссылке люди будут регистрироваться и открывать свои акции, и создавать свои мини-сайты, то вы, конечно, будете еще здесь и зарабатывать. Здесь есть еще игровое обучение, и вы зайдете. Если что-то будет непонятно из моего урока, сейчас вы можете зайти и ознакомиться, что же нужно сделать. Настраивается этот сайт буквально за 15 минут. То еще здесь очень важно. Здесь очень важна функция статистика. Вы можете отследить, сколько человек переходило по тому или иному тексту. Вот мы сейчас смотрим сайт, который я только что сейчас дала. Вот у меня Smart Money – это мини-сайт, который я создала уже достаточно давно. Вот это мой рабочий мини-сайт. Ссылка whatapp.me smart money, и выглядит он следующим образом. Видите, у меня здесь есть фон, есть фотографии, есть коммерческое предложение. Каждая вот эта ссылка, которую я сделала, она активна и она переводит на мой ресурс, то есть все, что здесь есть активные ссылки, все вот эти вот кнопочки, они все кликабельны и они все перекидывают на мой ресурс. Что еще я здесь могу сделать? Здесь я также могу указать все способы связи со мной в социальных сетях. Вконтакте, YouTube, Instagram, Telegram, можно добавить Viber, WhatsApp и так далее. То есть все, что у вас есть, все вы можете себя добавить. То есть представляете, что одна активная ссылка, давайте вот прям перейдем, я скопирую, ставлю в браузерную строку. Видите, как он у меня смарт-мани, курс по автоматизации бизнеса. Это видят мои подписчики. И вот таким образом выглядит мини-сайт. Все способы связи, каждая ссылочка, видите, пальчик высвечивается кликабельно. И давайте посчитаем, даже одна активная ссылка, которую разрешить вам Instagram, но она внесет себе такую нагрузку. Смотрите, раз два три 4, 5, шесть 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 активных ссылок несет себе вот этот мимо сайт. Еще раз повторяю, прекрасно открываются на телефоне этот сайт специально и сделан под телефон, чтобы что людей, то нажимает на вашу активную ссылочку, все очень быстро открывалось. Ну, теперь давайте посмотрим, как это технически сделать. Каждое действие, которое вы делаете, обновляйте, чтобы вам было наглядно видно, что вы делаете. Значит, Смотрите, с левой стороны у вас все есть подсказки, то есть все, что вы хотите. Аватар, дальше текст, разделитель, кнопки всевозможные. Видео вы сюда можете поставить, то есть, это у меня полный функционал, поэтому я показываю, что здесь еще может быть. Социальные сети, социальные сети, сбор контактов вы можете специальную форму сделать, загрузить изображение, сделать карусель из изображений, даже установить таймер и HTML-код поставить. Вверху вот над, каждым, над каждым разделом есть кнопочка «Включить-выключить». Да, вы можете выключить другой раздел, вы можете его включить. Есть кнопочка «Часики», если вы нажмете, то вы можете сделать так, что какое-то предложение, либо какое-то видео, либо какая-то картинка у вас будет появляться в определенное время и отключаться в определенное время. Вы можете также выбрать показывать всегда ее, показывать по расписанию, показывать определенное время и так далее. Это тоже очень-очень-очень удобная функция. Сюда можете поставить видео, Вот первое, первый раздел, у меня видео здесь вот видите, есть карандашик, то есть, я сначала включаю данный отдел, нажимаю на карандашик и вот сюда, вот в эту строку я ставлю видео со своего канала youtube и нажимаю кнопочку сохранить и обновляю далее я выбираю выбрала дизайн чтобы были просто одни кнопки я их сделала двумя цветами чтобы сильно пестра не было и каждую эту кнопку я оформляю следующим образом я пишу название нажимаю вот на этот карандашик я вставляю сюда ссылку, куда я хочу, чтобы это выбрасывалось. В данном случае вот эта кнопка у меня пойдет на YouTube. Выбираю цвет фона и сохранять. Также следующее – получить бесплатную консультацию. Эта кнопка у меня ведет на, мой, на мою подписную страницу ВКонтакте. Опять же выбираем цвет фон и нажимаю кнопку «Сохранить». Далее я предлагаю получить доступ к моему курсу через ВКонтакте. Здесь результаты работы. Здесь у меня есть предложение партнерки. Соответственно, у меня здесь есть ссылочка и кнопочка ⁇ Сохранить ⁇ И так далее. Вот здесь вот может быть бесконечное количество кнопок, но имейте в виду что не всем подписчикам нравится листать длинные портянки. Поэтому рекомендую вам здесь располагать основную информацию о пользе, почему люди должны прислушаться к вам, почему они должны на вас подписаться, почему они должны нажать на кнопку, здесь должно быть самое актуальное. И опять же все способы с вами обязательно в социальных сетях, телефоны и так далее, вы ставите, у вас будет вот такой вот квадратик с плюсиком, вы на него нажимаете, ставите сюда ссылку на ту социальную сеть, куда вы хотите да, и нажимаете сохранить, ну, допустим вот в данном случае Вконтакте. Вот у меня установлена ссылочка ВКонтакте. Сразу же определяется значок ВКонтакте. Сохранить. И вот так вы можете оформить каждую кнопку. Можете поменять ее, поменять свою страницу, сюда перепровязать, и либо удалить. Обязательно обновляйте каждое ваше действие. После того, как вы создадите ваш сайт, вам необходимо будет скопировать вашу ссылку поставить ее в браузер, обязательно проверить, видите, она открывается очень хорошо, проверьте ее через свой телефон и после того, как вы видите, что все работает и вас все устраивает, вы переходите в ваш инстаграм и нажимаете кнопку редактировать профиль и ставите в место, где написано веб-сайт, вашу ссылочку на аватап и не забудьте, «Сохранить». Обновили, видим, что ссылочка активная появилась. И давайте еще раз проверим. Видите, все открывается хорошо. Пощелкайте по кнопочкам и переходите, проверьте каждую кнопочку и, естественно, сделайте то же самое с вашего мобильного телефона. Надеюсь, моя информация была вам понятна, полезной, и вы хотите давать вашим подписчикам максимально подробную информацию о вас, пользуясь всего лишь одной активной ссылкой, используйте avatap.me, переходите по ссылочке, регистрируйте свой сайт и получайте 20% скидочку на оплату данного сервиса. Ну а теперь до следующего урока и всего вам самого хорошего!